Есть люди, которые жаждут правды, они ищут правду, и это очень хорошее желание. Это очень хорошее желание. Но они ищут правду не там, где она находится. Правда сокрыта во Христе, потому что Иисус Христос есть истина. Правды нет в деноминациях и религиях. Правды нет в каких-то церквях. Вы не можете найти правду у пятидесятников или у баптистов или у адвентистов седьмого дня, не уж тем более у православных или католиков. Вы не найдете там правды, там ее просто нет. Правда сокрыта в Иисусе Христе. Если вы напрямую обратитесь к Иисусу Христу, Иисус есть истина. Он наставит вас на всякую истину. Он вам даст Духа Святого который будет наставлять вас на всякую правду, на всякую истину. Тогда вы никогда не заблудитесь, никогда, если вы будете слышать голос Духа Святого. Если вы будете искать правду в каких-то людях, вы ее не найдете. Если вы будете искать правду в каких-то церквях, вы ее там не найдете. Ни в одной деноминации, ни в одной религии, ни в одной конфессии ты не найдешь правды. Потому что все, что там происходит, это все человеческих рук дела. Господь не придумывал эти деноминации. Это все придумали люди. И они строят свои деноминации на каких-то человеческих доктринах, которые какой-то человек, прочитав Библию, понял, что вот это вот так. И они вот строят свои деноминации. Там нет правды. Правда сокрыта в Иисусе Христе. Тебе нужно напрямую прийти к Иисусу Христу и узнать, что есть истина спросить у Него, чтобы Он наставил тебя на всякую истину. Проси у Бога Духа Святого, но не забывай, что тебе нужно хранить себя в чистоте и святости, что тебе нужно повиноваться Иисусу Христу для того, чтобы получить Духа Святого. Да благословит вас Господь наш Иисус.